Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск канала Go Laser Tag. И сегодня мы с вами будем обозревать очередной домашний лазертак, который называется Laser Battle. И если вы готовы узнать все об этой замечательной домашней игрушке, тогда подпишитесь на наш канал, если вы этого не сделали, и обязательно нажмите колокольчик. Go Laser Tag! Приступим к Лазер Battle. Судя по коробочке, есть возрастная маркировка 8+. Очень интересно, достаточно взрослый рейтинг, не 6+, а 8+. В этой коробке должно находиться два пистолета и два жилета. Вот, собственно, они у нас нарисованы. Что самое интересное, здесь на коробке есть отсылочка к нашему каналу. Здесь есть такая new tactical feature, новая тактическая фишка. Go invisible! Почти как Go tag. Нам потребуется три батареечки типа 3А. Здесь есть надпись Infrared LazyTag Gaming Set with built-in night vision LED. То есть, э, судя по всему, инфракрасное оборудование для лазертага с предустановленным э, прибором ночного видения. На обороте у нас есть более подробное изображение самого комплекта. Соответственно, здесь мы видим жилет, он выглядит весьма футуристично и интересно. Здесь есть индикатор жизней, есть кнопка включения-выключения и есть кнопка переключения команды. Соответственно, есть четыре команды. Зеленые, голубые, красные и оранжевые. Тоже здесь есть ночное видение. Снова есть Go Invisible. В игре могут участвовать только пистолеты без жилета. А могут участвовать и жилеты, и пистолеты. Интересно. Соответственно, на оружие гораздо больше всего нарисовано. Также есть переключатель команд. Есть переключатель оружия. У нас есть пистолет, дробовик автомат и ракетница, есть кнопка включения а, мигающих огней, индикатор жизни, три жизни, индикатор выстрела, а, пишет, что стреляет на 200 футов, кнопка включения power button и вот а, пресловутый а, режим ночного видения. Так, так, так, так, ага. Здесь мы видим инструкцию. Инструкцию на русском языке. Бруклин, Нью-Йорк, между прочим. не Это вам не хухры муха Как надевать жилет перед началом. Правила пользования пистолетом. Есть прекрасная табличка по а, количеству жизни и количеству патронов. Слушайте, ну... Выглядит все весьма... М, блин, интересно. А, ух ты. Это, видимо, кнопочка перезарядки. Пластик мне пока... Симпатичен, он такой, как бы это сказать, фактурный, не гладкий на коробке и здесь написано, что у нас есть четыре вида команды, но мы видим, что один пистолет у нас в синем цвете, второй пистолет, ну и собственно жилет у нас в красном цвете. То есть, ну, скорее всего, у нас есть разная расцветка и индикация, но зачем тогда делать приверженность к двум этим командам, а то будет странно. Я буду играть за красную команду, но пистолет у меня будет синим. Переведите переключатель приемник в положение on-off, чтобы включить или отключить приемник. Вот тут вот нарисован приемник но его нет а а, все понял значит с одной стороны у нас выключатель э, подсветка с другой стороны у нас выключатель приемник на инструкции это не очень очевидно показано как будто оно где-то здесь а на самом деле оно с другой стороны значит вот у нас отверстие для батареечек ну, давайте их поставим батареечки поставили. Надо хоть проверить. Ага. Он мне сообщает, что у меня приемник выключен. Ну-ка. Блин, это прикольно. Он говорит с нами. О, прикольно. То есть вот она режим ночного видения. Это вот такой вот фонарик. Виапон. Ух, щотган. Перезарядились и дробовик. Machine gun. Так. Рокет. Индикатор команды. Синенький. Это что такое? Я ушел в тень. И, и, и что теперь? И выстрелил с ракетницы. Очередной раз звук включения троновских жилетов. Красная команда, оранжевая команда, зеленая команда, синяя команда. Жилетик впечатляет меня гораздо меньше, чем пистолетик. Здесь такое чувство, что и пластик качеством похуже. Вставили батарейки в жилет. Значит, здесь есть всего две кнопочки у нас. Кнопочка команда, кнопочка включения-выключения. Соответственно, мы нажимаем команду, мы меняем центральный цвет. Но, вот на мой взгляд, ну, конечно, мы тут на цвету. Из-за индикатора жизни вот зеленый понятно, красный в смысле, синий тоже понятно. А вот когда красный и оранжевый не очень понятно. Давайте выключим, посмотрим, как это выглядит в темноте. Но опять же, для игры днем, ну, нет, в принципе, в темноте понятно. Что мне вот сразу бросается в глаза что мне не нравится это кнопка включения-выключения что на жилете что на бластере такое чувство что на нее очень легко нажать случайно то есть вот я ее включил и как бы вот я играю играю и в пылу сражения... а ну нет слушайте от прям случайных нажатий вроде как есть защита то есть как бы нет все-таки выключается соответственно жилет у нас имеет вот такие вот липучки надеть вот таким вот образом ну, рассчитано, конечно, на детей, но на самом деле достаточно быстро, удобно, комфортно одевается. Ничего не могу плохого про это сказать. Даже могу сказать, что пока это, наверное, из тех домашних лазертагов с жилетами, которые у нас есть. Это самый удобный в плане одевания жилетик. Но меня интересует, как же реализована связь. Я так понимаю, что опять же никак. То есть вот у меня бластер, вот он сейчас находится в красной команде. Здесь я в зеленой команде. И по сути, да, я сам в себя выстрелил, сам в себя попал. Вот у меня моргают индикаторы жизни, говорящие о том, что у меня осталось раз, два, три. Ну, все понятно. Ну-ка. Да, вот оно заморгало. Заморгало еще быстрее. Пропало. Соответственно, да, 9 жизней у меня осталось здесь. Мы сейчас возьмем... Шотган. Звук, звуки мне нравятся. Так, перезарядились и все, осталась одна жизнь. И Game over. Game over. жилет вибрирует, когда в меня попадают. В принципе, эта вибрация чувствуется. Нет, нажать на команду Тим не получается. Мне надо его выключить и включить. Вот он у меня включился. Я снова в зеленой команде. Давайте попробуем, можно ли стрелять в свою команду. Берем зеленую команду и пробуем. Нельзя. Это неплохо. Я так понимаю, что, собственно, на Бластере вот этот вот опция ресивер, да, если я ее отключаю, соответственно, теперь я могу поражать соперников только в жилеты. Ну, в принципе, интересная концепция. То есть у меня кончились жизни, но моя пушка продолжает стрелять. Никаких ограничений для этого нет. В этом плане, конечно, проводное соединение лазер Икса, которое мы обозревали самым первым. Там есть прямая связь между пушкой и жилеткой. И, соответственно, если у тебя кончились жизни, то ты и стрелять не можешь. Это больше похоже на настоящий лазер-так. Визуально бластер выглядит прикольно, эргономично. Очень маленький спусковой крючок. То есть для детских ручек совсем он сделан. У меня тут даже рука нормальная. Нормально не помещается, кнопки смены оружия и команды можно перепутать во время игры, они очень близко находятся. И кнопка ну включения-выключения ночного света и ресивера они, конечно, вообще не трогаются. Ну, здесь хотя бы реализована опция, что не сразу можно стрелять ракетой. То есть, э, если помните, в одном из предыдущих вариантов оборудования можно было стрелять ракетницей без каких-либо временных э, промежутков. Здесь хотя бы вот я выстрелил ракетой, я не могу перезарядиться и выстрелить сразу еще раз. Мне надо подождать время. Пистолет отнимает одну жизнь, э, дробовик отнимает две жизни, автомат отнимает две жизни, и ракета отнимает три жизни. То есть, в любом случае, при девяти жизнях у... Игрока, три выстрела от ракеты должно состояться. Как вы помните, один раз мы смотрели, что 9 жизней нас снимает, соответственно, все остальные виды оружия не нужны. Такое чувство, что тот, кто делал это оборудование, посмотрел наш выпуск, послушал, какие ошибки мы обозначили и исправил большинство этих ошибок в этом оборудовании. Будем э, свято верить, что это действительно так. Мы хотим посмотреть, что же происходит, когда у нас играют просто на бластерах, без жилетов. Так, ресивер включен. Ресивер. Эй, <свят> стрелял в пистолет, попал в жилет. Опять стреляю oh, в ай. пистолет, попадаю в жилет. Ну, он рикошетит от бластера и попадает мне в жилет. Еще раз. Okay. Oh. Ага. То есть, заявленная функция игры только на пистолетах работает только при стрельбе в дуло. То есть приемник у нас находится только вот здесь. Ну-ка, интересно, а будет ли мешать замечательное инфракрасное зрение? Нет, оно не мешает. Мод игры только на пистолетах без жилетов, я считаю, что это для красного словца добавлено. На самом деле этого мода нет, потому что, ну, стрелять только в дуло, это... Вот, Invisible. Давайте поймем, что такое Invisible, как в него переходить. Нажмите и задержите кнопку перезарядки в течение 15 секунд. Чтобы... Переходим в режим Invisible на бластеры. Для этого написано, что нужно задержать кнопку перезарядки в течение 15 секунд. Но это произошло быстрее. Вот, мы ушли в, не... в Invis, все огоньки у нас погасли. Мы можем стрелять. Ну, очевидно, он включится через 15 секунд. Вот он включился через 15 секунд. Это просто трудности перевода. На самом деле, это не так. Давайте попробуем сделать жилет невидимым. Invisible. Да, как я и предполагал, вот я стал невидимым. А, теперь мы попробуем Стреляю. Да, я тут же становлюсь видимым. У меня тратятся жизни. Судя по инструкции, таким же образом я могу делать невидимым всех игроков своей команды. Mm -hmm. ну, режим невидимки, как и инфракрасный излучатель Да, действительно они есть Не работают, констатируем этот факт как это применить во время игры, я не знаю, если кто-то знает применение, пишите в комментариях. Никита вот все не успокаивается и говорит, что они сделали, ну, производители этого оборудования, сделали этот режим с одной целью, чтобы написать на упаковке Go Invisible и сделать отсылку на наш канал. В Китае и в Бруклине мы настолько популярны, что люди уже делают э -э, закосы под нас. Здесь э -э, очень четко и поступательно описан процесс начала игры. Здесь есть такие шаги, как включите жилет, включите бластер, дождитесь, пока все игроки сделают свой выбор. Также есть меры безопасности, что очень важно. И здесь написано, в избежание несчастных случаев, игра должна проходить под наблюдением взрослых, если в ней участвуют маленькие дети, которые не осознают угрозы и опасности. За это отдельный респект. Сейчас мы пойдем проверять эту игрушку на заявленную дальность 200 футов, что приблизительно равняется 60 Одному метру. Погнали! Go! Lazy так, я установил наш жилет на импровизированную мишень. Мы сразу пойдем на максимальную дальность. В этот раз мы поставили нашу мишень чуть подальше, поэтому у нас будет как раз примерно 60 метров. Пистол! Так, перезарядились. Погнали! Да! Да, да, попадает, действительно. Попробуем оружие дробовик да да да дальность заявленная дальность работает можно проверить конечно ширину луча дробовиком мы попробуем будем стрелять сейчас вот так нет да очень широкий луч или очень безумные рикошеты вот сюда я целился а убил его вот там попробуем еще кое-что по дальности Слушайте, ну вот я стреляю в пол у аппарата SWARM. И, И вот я попадаю. Лазер Battle от дистрибьютора Armagear мне понравился. Это действительно неплохая игрушка в сравнении с лазертак-системами, которые мы смотрели. Все, что заявлено на упаковке, все выполняется. Дальность выполняется, режим Invisible выполняется, режим ночного видения выполняется. Режим игры без жилетов только на пистолетах тоже выполняется. Но стоит отметить следующее, что почти все эти функции в игре, на мой взгляд, абсолютно неприменимы и скорее сделаны для какой-то фишки, чтобы выделить оборудование из всех остальных. Если выводить на экран рейтинг домашних лазертагов, то, наверное, эта игрушка достойна занять первого, но поспорить с Лазер X мне все-таки очень нравится в Лазер X то, что есть связь между бластером и жилетом, и именно в этом компоненте Лазер Battle проигрывает Лазер X, поэтому, Поэтому они наверное сейчас делят первое и второе место а выбор делать вам можете написать в комментариях что вам больше нравится ну а теперь добрая традиция у нас есть второй набор лазер battle который мы отправим кому-нибудь кто в комментариях этому ролику напишет наше традиционное что в этом лазертаге ему понравилось что не понравилось чтобы он изменил чтобы выиграть этот приз нужно написать максимально развернутый ответ быть подписанным на наш канал а еще лучше сделать репост этого видео в социальных сетях чем поможете вы нам очень сильно. Напомню вам, что у нас все еще идет конкурс, где вы можете выиграть 2000 рублей. Ссылочка появится вот здесь. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, ставить лайки. Не забывайте про колокольчик. Используйте наши фирменные гифки в Инстаграме. Мы немножечко напишем здесь в закрепленном комментарии, что нужно сделать, чтобы я попал в ваши сторисы в Инстаграме. Go! так!